Всем здоровья, с вами Игры Дрона. Это видео про то, кто лучше, Неймар или Бейл в DreamLean Soccer 2020. Друзья, для того, чтобы узнать, кто из этих футболистов сильнее, перейдем к своей команде. И посмотрим характеристики этих двух футболистов. Здесь сразу видно, что они у меня прокачаны на одинаковый уровень, 87. По скорости Бейл немного быстрее, чем Неймар. По ускорению практически одинаково. Выносливость у Неймара больше, чем у Бейла. Давайте проверим все эти показатели в режиме тренировка. Самое первое, что я хочу сделать, это проверить их скорость. Для этого включаем секундомер и измеряем, за сколько времени они пробегут от штрафной до штрафной. Начнем с Бейла. Вот он уже пробежал половину поля. Смотрим на время. Его результат 14.48. Ну а теперь точно так же замеряем скорость Неймара. Или Неймара, как многие говорят. Напишите в комментариях, как правильно произносится его фамилия. Итак, он уже приближается к финишу. И его время 14.91. А теперь давайте посмотрим, кто из них лучше пробивает штрафные удары. Бейл забивает гол. Подошла очередь Неймара. К сожалению, промах. Забыл сказать, что мы будем всего делать по три удара. Второй удар Бейла. И снова гол. Неймар делает вторую попытку. И совсем немного не хватило до гола. А вот и третий удар Бейла. Мимо. Пробивают Неймар. И это гол. И я снова делаю три случайных удара и на этот раз это пенальти. Первый гол Бейла. Неймар тоже забивает гол. Вторая попытка пробивает Бейл. И это мимо. Бьет Неймар. И снова гол. Завершающий удар Бейла и, к сожалению, он не попал. Последняя попытка Неймара. Удар и снова гол. Теперь давайте посмотрим, насколько они хороши при исполнении угловых ударов. Первый удар за Бейла И прямо в руки вратарю. Пробивает Неймор и гол. Мяч каким-то чудом не залетел после удара Бейла. В этом случае Бейл был на высоте. Ну здесь удар не получился. Ну и последнее испытание для них на сегодня. Это удар из дальних расстояний или в одно касание. Неймар сразу забивает гол. Удар Бейла потянул вратарь. Неймар забивает отличный гол издалека. А Бейл в одно касание попадает в штангу. Отличный гол Бейла издалека. А это гол в одно касание. На этом их испытание закончилось. Друзья, я надеюсь, вам такой формат видео понравился. Если понравился, то пишите об этом в комментариях. Ну а по футболистам делайте выводы сами. Ну а с вами был Андрей, всем удачи и всем пока!